И всем снова здорово, значит с вами я Ванёк и мы с вами продолжаем пытаться проходить сонных псов Игрушку под названием Sleeping Dogs Я играю утром, потому что, ну, сейчас утро как бы Ладно, можете пропустить это от меня, эти, эти, эти, эти, ну, основной сюжет Кошмар в доках потом можно пройти будет продолжите игру загрузка быстро нажимаем спэш чтобы легко преодолевать препятствия угу. знаю это знаю черт что за херня что ты надел ничего я сразу поехал не хотел ничего делать ничего серьезно сообщить тебе понимаешь, понимаешь? О, слушай несколько лет назад А, не. Узнайте у Квана, где находится Мин сейчас. Кван, где? Так, мы тут, собственно, с вами остановились на этом моменте. Узнайте у Квана, где находится Мин сейчас. Так, вверх. Тут уже сто лет, честно говоря, я не был, но... А реально, реально, ребят, смотрите, сто лет меня тут не было Ой, извини. Те. Девушка. На бэкспейс, на контакт, на сообщение, нет сообщений на бэкспейс, Отчетов, эм, отчеты нет, на назад на бэкспейс. И на соцсети, enter, принять. В социальном центре... А, это, блин. На, назад, на бэкспейс, на бэкспейс, на бэкспейс. А, нет, стоп. Не лапши, так. За 25, так, а у меня 1100. 60. Ну, не будем, это пока деньги, ребят, ребят, Эти деньги пока не будем тратить. Потому что они могут у нас быть на самом-то деле последними в этой игрушке. Ага. А я знаю, как я сильно люблю тратить. Мне нужен мин. Знаешь, где он? Да, он сразу лавкой с седой за углом. А, вспомнил это. разберись с мином. Минчан. Так, мин. Блин. Ташку мне сегодня вечером и мы договорились. что ты Серьезно? Ты мин? О, черт! Стоп! Представьте мне, ты, ты заплатил выимственный ублюдок. Ну верни. А, не, мы точно. Мы же, ребят, мы с вами с мином разбирались за здоровье здоровье е... ноги. пути грубость минус 5 а был бы элегантность или галантность был бы плюс 5 так о чёрт Видите его? Он меня преследует Ну вот, направо, чтобы отражать вражские удары. Экина, бич. Ну, ну, не, ну, не, ну, ребят, ну, опять же продолжаем. Немножко надо будет нам разобраться с этой игрушкой. Убейте его, убейте его, убейте. Почему... Тут такое странное управление вообще. Мы быть Джеки Чан. Висить мне не смейте, ребят. Вам же будет хуже. В мусорку, потому что ну, так лучше будет, мне кажется, как мне кажется лично. Не, ну тут прыгать на спейс и бежать на спейс. Это один единственное, взять его, иди нахер, мудак, я тебя отмею. Победить бандитов мина. И я не на максимум не играю, ребят. Я первый раз в эту игрушку играю вообще. И самого мина надо. Он что-то, когда я на правую кнопку жму, он иногда забывает, что я на правую кнопку жал, и он атакует, на такую... На... Э, на Надо так, надо на вот этого вот парня, на этого пацана надо... Блин, да он... Ж, я сжал на правую кнопку, а он... Да блин... Я жал на правую кнопку, а он на правую не ответил. Собственно... Эх, Гонконг. Это реально какое-то чудо. они а город. город. Брю... Все ребята похожи на Брюса Ли, честно говоря. Чем-то смахиваюсь на такого парня у нас из эстрады. Как... Если вы знаете, что я не очень-то сильно люблю рукоприкладца, но я рукоприкладца в играх, в игровой индустрии, эм, практически нейтрализован. А, блин, да. Я жал на F, ага. Enter. Ну, ладно, Enter. Окей, okay. Enter, блин. Контрудар либо на F, либо на правую кнопку. На ПКМ. Не, на ПКМ. На ПКМ Контру... контрудар. На правую кнопку мыши, ребят. Я жал на правую кнопку мыши. Вы можете... Знаешь, я ненави... не. Ну, не особо как бы люблю вторую Saints Row. Потому что эта игра, ну, она хоть и старая, но она прикольная. Saints Row 2. Противник нейтрализован. Нейтрализован. Противник нейтрализован. А -а -а. Ну на это, ага. Повторяем. То же самую стратегию. Ну нападай давай. Я хочу контратаковать. Блин, я пропустил, черт. Чё, чё, почему все противники тут похожи на Брюса Ли, честно говоря? Противник нейтрализован. 16, противник нейтрализован. Противник нейтрализован. Ну, а там опять получили по башке немножко. Маленько. Победите мимо. Да блин, да он с одного удара мне пол жизни едает, ага. Победите бандитов мина. Здесь самого мина тоже надо победить будет. Я знаю эту игрушку. Какой раз, какой день я уже в нее играю, а? сам короче понимаете когда они красным горят я их должен это как бы всех ребят я понял короче но я пожалуй буду это не на видео делать потому что очень долг будет пока пока давать ну победим короче ребят, давайте пока пока до скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах Sleeping Dogs или Saints Row. Как бы, пока-пока.